Формируем документы для суда. Итак, исковое заявление у нас подготовлено. Теперь нам нужно сформировать документы, которые мы будем предъявлять в суд. Для этого нам необходимо сформировать три комплекта документов. Первый комплект документов будет предъявлен в суд. Второй комплект будет предназначен для ответчика. И третий комплект останется у вас как у истца. Какие документы будут входить в каждый из комплектов? Каждый из комплектов будет в первую очередь сходить исковое заявление и документы, указанные в приложении к исковому заявлению. Перед вами второй лист искового заявления с приложением. В приложении к исковому заявлению были перечислены документы, которые к нему прилагаются. Именно они будут входить в комплект документов, предъявляемых в суд. Итак, что первое необходимо сделать? В первую очередь, необходимо распечатать исковое заявление в трех экземплярах. Важный нюанс, о котором нужно помнить. Если у вас не один ответчик, а два, то вам необходимо распечатать не три экземпляра искового заявления, а четыре. Если у вас три ответчика, то вам соответственно, нужно распечатать пять экземпляров искового заявления. Далее необходимо сделать по две копии документов, указанных в приложении. В частности, необходимо сделать по две копии письменных доказательств, которые мы указали в, в приложении к исковому заявлению. В моем случае это будут документы, указанные в пунктах со второго по девятый. Необходимо понимать, если у вас не один ответчик, а два, то вам нужно делать не по две, а по три копии. Если у вас, соответственно, три ответчика, то вам нужно делать по четыре копии с каждого документа, указанного в приложении. После того как Нужное количество копий вами подготовлено. Необходимо разложить документы по комплектам. Первое, что нам нужно будет разложить, это документы в первый комплект, который будет непосредственно предъявлен в суд. В первый комплект будет входить исковое заявление, оригинал квитанции и копии документов, которые у нас, соответственно, были указаны в качестве письменных доказательств. В моем случае это будут документы, указанные приложение с пункта 2 по пункт 9. Далее нам необходимо разложить документы по комплектам, в частности раз... необходимо разложить второй комплект, который получит ответчик. Во второй комплект также будет входить исковое заявление и копии документов, указанных в приложении. В моем случае это опять же письменные доказательства. В моем случае это будут документы, указанные в пунктах со второго по 9. Один нюанс, о котором необходимо помнить. Если у вас не один ответчик, а 2, то у вас будет два вторых комплекта. Для каждого ответчика свой, в котором будет свое исковое заявление и свои копии документов. Если у вас три ответчика, то у вас, соответственно, будет три вторых комплекта для каждого из ответчиков. И последнее. Нам необходимо разложить третий комплект, который останется у вас. В этот комплект будет входить также исковое заявление и оригиналы документов, которые вы приложили к исковому заявлению. В частности, это, как вы уже понимаете, в моем случае, это письменные доказательства, оригиналы письменных доказательств. В моем случае, это документы, указанные в пунктах со второго по 9. Итак, после того, как вы разложили все три комплекта, при этом обращаю ваше внимание, что документы в каждом комплекте целесообразно раскладывать в том же порядке, в каком они у вас указаны в приложении к исковому заявлению. То есть, в той же самой последовательности. После того, как вы все комплекты разложили, необходимо... Посчитать общее количество листов во втором комплекте. Если у вас два ответчика, вы считаете общее количество листов во всех вторых комплектах. Полученный результат вам необходимо указать в последнем пункте, в свободной ячейке, где указано должно быть указано количество листов. В моем случае это пункт 10. В свободной ячейке шариковой ручки в каждом экземпляре искового заявления заполните количество листов, которые вы получили при подсчете общего количества листов во втором комплекте. И после этого нам останется только подписать все экземпляры исковых заявлений во всех комплектах. Подписывайте все экземпляры исковых заявлений во всех комплектах. И ставите дату подписания. Следующий вопрос, который нам необходимо решить, это какие комплекты предъявляем в суд. Как я уже говорил, суд будет направлен первый комплект и второй комплект. Причем второй комплект будет прилагаться к первому. Третий комплект с оригиналами документов остается у вас как у истца. На этом формирование всех комплектов документов, необходимых для предъявления в суд, у нас готово. Нам останется только предъявить иск в суд. О том, как это сделать, я расскажу в следующем видео.